Добрый вечер, Казань. В студии Роман Даров. Это новости на Универньюз. Давайте вместе узнаем, что было интересно в этот понедельник. Эксперты КФУ обсудили проблемы интеграции Евросоюза. Лучшего профорга выбрали в Елабужском институте Казанского федерального университета. Не стареющая классика или новейший нон-фикшн? Дискуссии разразились на зимнем книжном фестивале. 11 декабря в Инаполисе открылся первый отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в области информационных технологий Digital Skills, направленный на решение вопросов кадрового обеспечения цифровой экономики страны. Мероприятие проходит с 11 по 15 декабря. В чемпионате примут участие около 100 конкурсантов. На торжественном открытии присутствовал президент Республики Татарстан Русам Миниханов, министр связи Российской Федерации Николай Никифоров, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и другие почетные гости. Какие актуальные вопросы затрагивали участники, что вызвало активные дискуссии другие подробности, вы узнаете в нашем следующем выпуске. А мы продолжаем наш выпуск. Эксперты КФУ в области международного и европейского права, а также специалисты Центра превосходства Жанны на европейских исследований начали совместную работу. Какие вопросы были рассмотрены, расскажет Адель Шамилова.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 Области европейских исследований. Работа конференции продлится до 12 декабря включительно. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. Казанский федеральный университет сотрудничает со Сколковским институтом науки и технологии. В чем заключается сотрудничество и кто выступил с лекцией для студентов КФУ, ты узнаешь в следующем сюжете.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 сведений об РНК и ее интересных структурных особенностях, управляющих клеточными процессами наравне с современными белковыми машинами. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. Лучшего профорга выбрали в Елабужском институте Казанского федерального университета. Инициатором проведения выступил правком студентов и аспирантов вуза.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 Играть на сцене так, будто никто не видит, переживая каждый момент. Герои нашего следующего сюжета – люди особенные. В жизни они передвигаются с помощью инвалидных колясок и костылей. Но на сцене все по-другому. Своими глазами игру таких особенных актеров увидела и наш корреспондент Анна Глазунова.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 Классика, конечно, хорошо, но что читать и современной литературы? Как выбрать автора по душе среди современников? Ответы на эти и другие вопросы искал наш корреспондент Анастасия Иванова на книжном фестивале. Как научиться читать современную литературу и какому современнику довериться? Эти вопросы мучают всех, кто устал от классики и хочет открыть для себя литературу по-новому. Ответы на эти вопросы получили посетители книжного фестиваля от представителей ведущих российских издательств. Есть масса людей, которые пишут да, в своих колонках, на сайтах. Он составляет рейтинги, топы. И таким образом можно найти там, таких удивительных писателей, как Франзен, Литтл, например. Вот, потому что они все время попадают в какие-то списки, топ-10. Ну вот, и в принципе они попадают туда не просто так. Рейтинги и советы авторитетов – лишь один способ выбрать себе произведение по вкусу. Для особых ценителей на книжном фестивале есть и уникальные книги. Например, «Эйзенштейн на бумаге» Наума Клеймана рассказывает о великом режиссере с непривычной нам стороны – художники в преддверии новогодних праздников каникулы отпусков зимний книжный фестиваль Отличная возможность пополнить домашнюю библиотеку и выбрать подарки для самых близких. Здесь представлены десятки популярных российских издательств и произведений на любой вкус, от нестарейшей классики до новейшего нонфикшена. Помимо приятных покупок книг без торговой наценки, на фестивале можно было посетить образовательные лекции, презентации новейших произведений. Большое внимание уделили и детской литературе, ведь именно в раннем возрасте важно привить детям любовь к чтению. Вообще читать ведь это мучительное дело. Если вы вспомните, как трудно буквы складывать, слога, а потом эти слоги никак не получаются в слова, а потом получившееся слово тоже ни черта не понятно. Так вот, я думаю, что нужна просто интрига. Во-первых, надо понимать, что перед тобой такой же человек, как ты сам. И как тебе было тяжело, так и ей тяжело. Поэтому только интерес, любопытство». Поэтому нужно подбирать те книги, которые действительно интересны человеку. Действительно, очень часто сталкиваются родители с проблемой, что много классической литературы, на которой они росли. Это прекрасно, это замечательно, но хочется чего-то нового, свежего, интересного, и вот это найти очень сложно. Ну, во-первых, что раскупается постоянно, это вот такие книжечки с движущимися элементами, это то, что популярно всегда. То есть для ребенка, какой бы он маленький не был, то есть даже от одного годика, вот тут один-три года, да, важно чтобы ему было интересно. А чтобы интересно читать было всем, на фестивале казанцам были представлены тысячи книг на выбор. И, пожалуй, уже пора задуматься, что выбрать на следующем, уже летнем книжном фестивале. Анастасия Иванова, Ленардо Влетяров, Универньюз. Это были новости на Универньюз. Всем до скорой встречи. Пока.